Здравствуйте, меня зовут Сергей Лысенко, я руководитель отдела аналитики WebCom Group. Как мы говорили здесь, заголовок и описание входят в чек-лист Яндекса по определению качества сайта. И по их поводу сломано уже столько копий, что, наверное, хватило бы на столетнюю войну. Англичанам или французам, а может быть даже и тем и другим. А уж сколько мифов вокруг них! Есть ли правильный ответ? Да, есть. Они работают. Но в разное время по-разному. То есть сейчас они работают не так, как еще год назад. И в этих нюансах мы пытаемся разобраться. Какой длины должен быть заголовок? Обычно говорят не более 70 символов. Маленький эксперимент. Идем на Алиэкспресс. Почему туда? Да, Алиэкспресс это кладовая кейсов, как не надо делать. Вам нужен неудачный пример? Не тратьте время на поиски в Рунете. Смело заходите на Али и там найдете искомые. Вернемся к заголовкам. Выбираем страницу с длинным тайтлом – 192 символа. Выбираем запрос, который гарантированно не попадает в первые 70 символов. Проверяем, чтобы его не было на странице. Ищем в гугле. Находим. Что и требовалось доказать. Поисковые системы учитывают больше, чем 70 символов. А ограничение – это просто максимальная длина отображаемого заголовка на странице выдачи. Так что думайте о том, чтобы заголовок точно отображал содержимой страницы, а не его длине. Но не забывайте самое важное слово или фразу поставить в начало. Чуть позже в этом видео мы рассмотрим примеры, упрощающие формирование заголовков на вашей странице. Заголовок страницы title не должен совпадать с заголовком текста h1. Бред. Полный бред. Открываем хелп Яндекса и читаем. Оказывается, это мало того, что нормально. В некоторых случаях даже необходимо. Описание страницы. Но здесь проще. Содержимое описание не участвует в ранжировании. Если ключевая фраза, нет ее там, в поисковой системе безразлична. Но описание страницы может влиять на ранжирование. Нет, я не противоречу сам себе. Влияет привлекательность сниппет на странице выдачи. Чем чаще кликают на ваш сайт, тем лучше поведенческий фактор, тем выше ваши позиции. Вот только упаси вас попытаться накручивать эти крики. За это бьют сильно и банят надолго. Информацию про бан за накрутку найти не проблема. Вернемся к описанию. Наша задача не шпиговать его ключевиками а сделать так, чтобы он привлекал внимание посетителей и вызывал желание кликнуть. Да просто. Поместите самую важную фразу в начало. Поисковик выделит ее жирным, и это будет бросаться в глаза. Пишите не то, что важно вам, а то, что важно вашим клиентам. Свои конкретные преимущества или хотя бы то, что позволит вам выделиться. А теперь все то же самое, но на примере. Есть товар ⁇ межкопные двери из массива. Он находится в разделе сайта межкомнатные двери. Заголовок текста h 1 будет межкомнатные двери. А заголовок страницы сформируем таким образом: заголовок текста, плюс есть разбавочная фраза, точка, название раздела. И у нас получилось межкомнатные двери из массива, продажа, фото, цены, точка, межкомнатной двери. Для страницы дверей шпона это уже будет межкомнатные двери из шпона, продажа, фото, цены, межкомнатные двери. Теперь описание: заголовок текста. Плюс выгода, плюс преимущества, То есть, межкомнатные двери из массива производителя, более 400 моделей, официальная гарантия, всегда наличие, бесплатная доставка, скидки на установку. При желании можно и цену указать. Просто перечисли то, что волнует вашего потребителя. И вот у нас появилась формула. Для заголовка и описания. Красным это переменные, синий постоянный текст. Относим это программисту, и он за полчаса делает нам работающие заголовки и описания по всему сайту. Несложные изменения, немного фантазии, и ваш сайт заиграет новыми красками для вашей потенциальной аудитории. Делайте, пробуйте, внедряйте. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в тренде. С вами была Академия Вебком. До встречи.